Аккумулятор на 7000 мАч, 6,9 дюймов дисплей, неплохая 50-мегапиксельная камера, хорошая производительность в играх и даже диодная подсветка на спинке. Как вы думаете, сколько такой телефон должен стоить? 25-30 тысяч рублей? Ничего подобного. Я покажу вам... Вариант за 18 тысяч рублей, а с некоторыми акциями и скидками и того дешевле. Сейчас распакуем, потестируем и посмотрим на свеженький смартфон Tecna POVA 3. Меня зовут Арсений Петров, он на канале Велсаком. Ну Погнали. Смартфоны Tecna мы вам уже показывали, они отличаются от остальных тем, что прикольно выглядят, и за свои деньги дают очень и очень неплохую стабильную работу с классными характеристиками. Мне очень нравится, когда производители интересно подходят к мелочам. Вот, например, на коробке Spava 3, в данном случае у меня серебряный цвет, мы распакуем синий, но тем не менее, просто хочу вам показать. Смотрите, тут зеркало есть. Ну, то есть, представьте себе, я отражаюсь в коробке, когда ее распаковываю. Женя, посмотри в камеру. Внутри лежит серьезный аппарат, без всяких шуток, давайте его распакуем. Опа, вау. Итак, у нас здесь сразу сходу все основные характеристики. Главное, что я вижу, это NFC. Как же я соскучился по платежам со смартфона, вы бы знали. Аккумулятор 7000 мАч, быстрая зарядка 33 Вт, процессор Helio G88 с игровым движком Panther. 6,9 дюймов Full HD+, экран 90 Гц, 128 гигов постоянной памяти, 6 гигов оперативной. Более того, с помощью Memory Fusion телефон будет использовать аж до 5 гигов постоянной памяти в качестве оперативной. Тройная AI-камера 50 мегапикселей. Ну, красота. Что у нас еще здесь? Какой-то очень богатый комплект, как я вижу. Посмотрите. Во-первых, у нас инструкция. Ну, для тех, кто мало ли. Во-вторых, у нас есть Tecnomobile 13 получается и 12 плюс 1. 13? 13. 13 месяцев гарантии Текна дает на свой смартфон. Дальше. О, смотрите, пленочка. Причем она не наклеена с завода. То есть учли разные пожелания. Кому-то пленки нравятся, кому-то нет. Выбирать вам. Какая-то бумажка о сертификации продукции. В любой другой момент я бы ее пропустил, а сейчас стоит отметить, что Текна ввозит свои смартфоны официально, продает их в России точно так же официально и, соответственно, гарантию и полную поддержку вам дает по всем Законом и условием. Вау, посмотрите на этот чехол. Ну то есть даже здесь видно, что покупая аппарат за относительно небольшие деньги, вы получаете просто жиркомплектацию. комплектацию Классный даже чехол с идеей. Мне нравится. О, Смотрите, ну правда, прям упаковано красиво все. Синий цвет такой здесь. У нас в коробочке отдельно прям лежит ключик для сим-карты. Вот он, пожалуйста. Провод питания USB-C на А. Ну все выглядит прям с умом, с подходом. И даже огромный, прям здоровенный такой, но при этом не тяжелый адаптер питания в комплект положили. 33 ватта или 3,3 ,3 амперы. То есть заряжать будет относительно быстро. Не забываем, что аккумулятор здесь жирный на 7000 миллиампер, так что адаптер питания в коробке хороший, это плюс. Вы можете сказать, чувак, зачем так долго нам коробку показываешь, Дело дела нет, давай к смартфону. Но чем доступнее телефон, тем интереснее смотреть на его комплектацию. Потому что мне хочется за небольшие деньги купить сразу все. Вау, wow, Ты видишь? Цветов несколько, есть относительно стандартный серый, черный и вот такой вот синий вариант. Я думал, что он будет прям пошло-синий, такой, знаете, яркий, кричащий, от которого глаза устают. Здесь матовая текстура, такая глубоко асфальтовая, перетекающая в синий цвет. Все это очень красиво играет на... под лампами под нашими. А посередине вот такая глянцевая полоска, которая, более того, еще и светится в нескольких режимах. Сейчас все покажу. Слушайте. Ну, блин, посмотри. Вот, вот сюда подойди, посмотри. То есть, не просто какая-то спина смартфона 2022 года, сток, э, скачать из интернета. Нет, это прям... Я могу абсолютно сейчас честно, вообще просто искренне от себя сказать, что это один из самых интересно выглядящих смартфонов, которые я видел. Такое ощущение, что он уже весь светится, как будто бы из-под крышки вот этой матовой прорывается вот этот синий свет. Его вот так наклоняешь, и он прям начинает светиться, блин. Я не знаю, как этот эффект будет работать на солнце, наверное, очень красиво, но у меня такое чувство, что смартфон уже как будто бы включен. Знаете, типа Ambient подсветки в машине, вот что-то такое мне это все дело напоминает прям дизайн радует. Плюс ко всему, 6,9 дюймов экран, напоминаю, то есть телефон большой, но при этом я не могу сказать, что он толстый, тяжелый, его как-то некомфортно держать, все еще сбалансировано. Такие полукруглые края, причем вот здесь они скруглены для удобного хвата, а здесь они перетекают просто в плоские для стиля и для дизайна, окей? Okay? То есть телефон действительно удобно держать, даже если у вас среднего размера рука, вы страдать не будете. Плюс ко всему вот эта глянцевая полоска и вот этот выступ, помогает, знаете, за нее вот так немножко ухватиться, буквально, и телефон как будто бы можно вот так вот на весу держать удобно. Пожалуй, это один из самых удобных, больших, почти 7-дюймовых телефонов, которые я держал за последний год два точно. Вот поверьте мне на слово. Начал вставлять симку, а тут, во-первых, их можно две вставить, а во-вторых, есть старый, добрый слот microSD для расширения памяти. Если кто скучал, вот он родненький. Значит, установил свой аккаунт, игрушки, приложения, походил с телефоном буквально пару часов, и могу сказать следующее. 6,9 дюймов давно такими здоровыми смартфонами не пользовался, но мне экран прям понравился. Он яркий, к цветам у меня, в принципе, никаких претензий нет, все чистенько, Full HD+, хватает. Ютубчик в 4К запустил, сидишь смотришь, вопросов вообще никаких, дисплей классный. 90 Гц тоже порадовало, потому что, ну, 60 — это уже прошлый век, а 90 в такой категории Гц получить на смартфоне — это действительно хорошо. Еще очень понравилась относительно тонкая рамка. К ней вообще претензий никаких нет. С процессором здесь ничего удивительного. Всем привычный знакомый Mediatek Helio G88. Это значит, можно из плеймаркета скачать абсолютно любую игру. PUBG, танки. Что тут я еще поставил? Call of Duty, FIFA. Поставить высокие настройки графики и вообще не страдать. У меня телефон не тупил, не грелся. Mediatek, если много-много лет назад кому-то еще был непривычен, сегодня все прекрасно знают, что это хорошие, стабильные процессоры, не страдающие от каких-то косяков. G88 отличный выбор, на спасибо за него, не стали ставить какой-то странный процессор, не стали ставить дешевый, поставили очень стабильный, хороший процессор среднего уровня, к которому вообще нет никаких вопросов. Очень много приятных фишек, например, обратная зарядка, ну, аккумулятор на 7000 мАч позволяет вам пользоваться на POVA 3, как пауэрбанком в прямом смысле этого слова, можно пару раз зарядить какой-нибудь средненький смартфон. Что я, собственно, и сделал, смотрите, берем, кладем вот так проводочком подключаем Зарядку от тока большой силы выбрали Зарядка пошла Идеальное расположение сканера отпечатка пальцев в кнопке включения Вот так взяли телефон нажали разблокировали и еще раз взяли нажали разблокировали посадите как быстро работает но ну, я говорю это не просто обычный смартфон который купил и даже не хочется разглядывать не хочется в нем что-то находить знаете там по меню шастать настраивать здесь очень много разных приколов например есть подсветка Во, смотри это светится уведомление об смс-ках, сообщениях в Телеграме, в Ватсапе и так далее. Зеленым вот так. Очень красиво. Теперь позвони. А при звонке ПОВА-3 начинает моргать синим. Вот так, привлекая ваше внимание. Ну, мне кажется, вот эта диодная полоска, во-первых, добавляет какого-то геймерского дизайна, если вы такой любите, если у вас, например, всякие вот эти э, периферии игровые, там, клавиатуры, мышки светящиеся, прочее-прочее, вы без РГБ жить не можете, как я, например, если у чего-то нет подсветки, я просто это не покупаю. А наоборот, если у чего-то подсветка есть, она обязательно у меня в кармане или на столе оказывается. Здесь это добавляет фишки. Во-вторых, опять же, визуально привлекает ваше внимание, если телефон лежит экраном вниз на столе, скажем, далеко где-то. Вы даже без включенных звуков уведомлений можете видеть, что с ним что-то там происходит. Либо вам кто-то звонит, либо кто-то пишет. Действительно полезно, хотя на первый взгляд кажется, что это просто баловство, но мне эти диоды сзади очень-очень понравились. Для любителей поиграть есть специальный Game Space игровой режим. Вот так вот он запускается. Вообще он запускается автоматически, как только вы начинаете играть. Но, например, если вы зайдете из геймспейса и выберете начать игру, там скажем, в Call of Duty, весь телефон будет оптимизирован для того, чтобы вы получили максимум производительности с помощью Panther Engine. Здесь есть оценка оставшегося времени игры, аж 7 часов он показывает, это много. Есть сигнал сети и вся необходимая информация, которая вам может понадобиться в процессе игр, даже Борьба с зависимостью Еще мы тут походили, пофотографировали Посмотрели даже на большом экране И реально заценили качество камеры Она тут тройная, но На основной модуль снимали прямо одно удовольствие И портреты получаются классными С помощью искусственного интеллекта Смартфон грамотно отправляет контур Моего там лица, волос, отделяет Объект от заднего плана Выглядит вообще без претензий Невозможно просто придраться ни к чему Сами посмотрите Плюс Женя даже вывел себе на монитор профессиональный вот такой вот. И, посмотрев, сказал, что очень хорошо смартфон фотографирует. Мы Жене в этом смысле доверяем, но не настолько, поэтому я пойду сейчас на улицу, погуляю, пофотографирую как вечером, так даже и ночью. И вот что у меня получится в итоге. Давайте смотреть. И знаете, что в первую очередь порадовало? Работа HDR. С ней вообще никаких проблем нет. Небо всегда остается чисто голубым. Городские вот такие пейзажи, панорамы фоткать прям одно удовольствие. При этом фотографии получаются достаточно резкие, если вы снимаете какую-то сложную архитектуру. Плюс ко всему нет каких-то черных, непроглядных теней. Все области кадра подсвечены хорошо, то есть и HDR, и экспозиция отработали неплохо. Вот какие-то такие суперсолнечные снимки телефона удаются, прям на 10 из 10. Машинки пофоткать тоже приятно. Просто людей, каких-то переходящих дорог. В целом, получаются очень хорошие городские снимки. В этом плане у меня к POVA 3 претензий нет никаких. Цвета яркие, сочные, за свои деньги отрабатывает смартфон просто замечательно. Еще очень поражен селфи, во-первых, натуральный цвет кожи, во-вторых, нормальный цвет глаз, волос, то есть э, они получаются естественными, на них приятно смотреть, такой селфак я бы с радостью выложил в какой-нибудь социальную сеть и абсолютно бы не переживал за то, что как-то там плохо получился и так далее. Вот такие вот крупные городские объекты, смотрятся очень мило, здесь телефон попал во все и в цвета, и опять же в резкость, можно приближать, разглядывать, наклейки вот эти всякие, что на них написано, тоже неплохо, фонарь, например, не Несмотря на то, что был яркий солнечный день, посмотрите, опять же ничего не засвечено, все аккуратненько, свет и тени нравятся, объем чувствуется. Прям приятная нормальная фотография. Диск вот такой вот от машины сфотографировал. Если пацанам на сервис кидать, они тут все смогут разглядеть вообще. И резину, и все надписи на ней, и так далее. Короче, с детализацией у Пова 3 нет никаких проблем, ну чего мы хотели, 50 мегапикселей, как они есть. Плюс ко всему, AI-сенсор действительно помогает при съемке, потому что он показывает, как именно он определил сцену, если он пишет, например, там, пейзаж или какая-то автомобиль, человек, портрет, это значит, что он подстраивает алгоритмы исключительно под конкретный сценарий, и результат будет отличный. Я еще сделал несколько ночных фотографий, которые действительно порадовали, от телефона за 18 плюс-минус тысяч рублей ты никогда не ждешь, что он будет ночью снимать хорошо. Вот я наш футуристический электрокар щелкнул и можно было сказать что типа сейчас начнутся засветы и так далее нет приближаешь все экран нормально все четко все детали видно видео давайте посмотрим послушаем звук и просто проникнемся атмосферой города видео снимается в 2к и вроде смотрится достойно небольшой тест стабилизации и записи звука на улице послушаем смартфон понятно что какой-то злой мощной оптической стабилизации здесь не будет но, тем не менее, картинка терпимая, как мне кажется, во всяком случае. Ну, а как вы меня слышите, пишите сами. Само приложение камеры, кстати, тоже понравилось. Не стали так на добавлять сюда каких-то сумасшедших режимов и кнопок, все очень удобно. Есть отдельный режим Супер Ночь, делает неплохие ночные фотографии. Портрет, красота, ну, это когда вы улучшаете свое лицо до неузнаваемости. Если вдруг любите в социальных сетях, там... Так делать не надо никогда, людей вокруг за нос водить, значит. Можете себе пририсовать какие-то вот очень красивые вещи. Причем режим красоты здесь работает не только на лице, вы не поверите. Вы можете даже ширину бедер отрегулировать, талии, задницу, значит, себе увеличить, уменьшить, ножки, ляжки сократить или увеличить. Короче, просто какое-то полное сумасшествие с человеком можно в видоискателе Tecno Powa Творить разные абсолютно вещи, после чего он становится сам на себя не похож В лучшую или в худшую сторону Есть вообще отдельный режим AI Cam Камера сама определяет, что она видит перед собой Либо это еда, либо это портрет Ну и, соответственно, настраивает, включая-отключая HDR там, и так далее Кадр для того, чтобы он получился оптимизированно хорошим Я вообще эти все режимы AI авто обожаю больше всего Потому что, как мне кажется, телефон должен снимать качественно И максимально быстро, без необходимости, там, руками, не дай бог, что-то править Tecno Pv3 в силу своих возможностей с этим справляется. Более того, сама 50-мегапиксельная камера в смартфоне, казалось бы, за 18 тысяч рублей, как мне кажется, и как вы увидели, я уверен, делает снимки гораздо выше классом, чем ты от нее вообще ждешь. Потому что обычно за 18 косарей мы думаем, ну, что-то там сфоткает, что-то там ночью увидит, и слава богу, Текнопова 3 я не назову прям лучшим фотосмартфоном года, конечно, но в своем сегменте это, пожалуй, один из лучших аппаратов, которые я видел за последнее время. Вот так вот неожиданно камера у на POVA 3 оказалась прям годной для съемки как днем, так и ночью. Система здесь называется HiOS. Okay. Работает на основе 12-го андроида и делает это, да что говорить, максимально плавно и быстро. Опять же, Mediatek не подводит, оперативки более чем достаточно, и я за время работы со смартфоном не бесился, меня ничего не раздражало, все очень планенько, все хорошо. Особенно понравились мелочи, которые делают опыт использования смартфона действительно удобным. Вот если к этому привыкнуть и приучить себя этим пользоваться, ежедневный опыт использования станет гораздо приятнее. Например, я могу вот таким вот свайпом вызвать максимально удобную потребность, с регулировкой громкости. Здесь же можно сделать скриншот, открыть какое-то приложение, если вам оно срочно понадобилось. Удобная штука. Либо я могу зайти в браузер, нажать кнопку многооконности, браузер свернется в маленькое окошко и получится picture-in-picture. Picture. Буквально картинка в картинке. Заходим потом в телегу, например, с кем-то переписываемся и из браузера копируем там, я не знаю, заголовок статьи и еще что-то, картинку. Все это очень легко увеличить, растянуть, засунуть в нужный угол. Мелочь, а при что в таком смартфоне, опять же, относительно доступном, это все работает, более того, работает плавно и очень отзывчиво. Более того, в POVA 3 я дошел специальный тумблер, который позволяет вам включить напоминания о кредитных платежах. Я не знаю, как это работает. Видимо, телефон сам определяет какие-то смс от банка или что-то вроде того. Но тем не менее, он будет уведомлять вас о том, что скоро платеж по кредиту и пора бы где-то найти деньги. А, вообще, искусственный интеллект в систему внедрен очень прикольно, но работает так невидимо для нас. Например, если вы часто запускаете сначала телеграм, потом камеру, и наоборот, телефон это все будет запоминать в процессе использования и готовить камеру к запуску заранее. То есть, она будет тем самым открываться быстрее. Это тоже забавно. Вот давайте подумаем, что нам важнее всего в смартфоне не только за 18 тысяч рублей, а вообще за любые деньги? Я уверен, что большинство из вас скажут «аккумулятор и камера». Понятное дело дизайн, понятное дело экран, но аккумуляторы и камеры это то, без чего сегодня невозможно жить. Они должны быть на хорошем уровне. Вот их я и протестирую. Походил с телефоном, 7000 мАч, есть 7000 мАч, никуда от этого не деться. Я посмотрел YouTube, я поустанавливал приложение, я, собственно, прошел ту самую первую настройку, которая очень много энергии съедает. У меня осталось еще очень много процентов. Телефона, по моему опыту, хватит не то чтобы на два дня, а если вы пользуетесь, ну, не так, чтобы прям сутками сидеть в горы гонять, а даже на 3. Выходные, в принципе, с POVA 3 где за городом, без зарядки, я бы провел, не опасаясь за то, что он сядет. И оптимизация хорошая, и 7000 мАч оказались не пустым звуком. Что в итоге? Тек на POVA 3 за 18 тысяч рублей предлагает то, что от него и не ждешь. Действительно очаровательный дизайн, согласитесь. Классный экран, хорошую камеру, Долгое, ну реально долгое время работы 7000 мАч, like what? И вообще никаких претензий у меня к телефону На самом-то деле и нет, даже если Очень захочется придраться, Вспоминаем сразу о цене и вспоминаем Сразу о том, что я вам только что рассказал Здесь в принципе все очень сбалансировано Все очень хорошо, так что я от себя Вот честно скажу, искренне совершенно Могу этот телефон порекомендовать Если вы какой-нибудь геймер-студент Или вы хотите, я не уверен, что бабушке Можно такое подарить, ну просто потому что Дизайн достаточно Оригинальный. Футуристичные формы, необычные геймерские линии, фишки, вот эти приколюхи. Часто играете, тоже, пожалуйста, берите. Да и, в принципе, если у вас есть 18 тысяч рублей и вам нравится это устройство, то повод 3 у вас, поверьте мне, не вызовет никаких огорчений, грусти, тоски от него не будет. Прям распакуйте, купите по ссылке в описании, порадуйтесь. Еще потом мне спасибо от души скажете, вот прям обещаю. Так что, пожалуйста, ссылка есть в описании. Это был Арсений Петров. Текно Плова 3, который оказался неожиданно приятным и классным смартфоном. Спасибо, пока.